Один из наиболее авторитетных рейтингов университетов в мире, Quack Hurley или QS, опубликовал рейтинг, по результатам которого Казанский университет значительно улучшил позиции. Все подробности далее. В этом году Казанский университет был представлен в 13 дисциплинах. В том году в 10. Добавились такие дисциплины, как английский язык и литература, позиция 201-250, современное языкознание 251-300 и компьютерные науки, позиция 501-550. Кроме того, вуз значительно продвинулся в дисциплине образования, заняв третье место по России. То есть, если раньше это была 201-250 позиция, то сейчас это 101-150. То есть, мы, это очень важно, это означает, что мы вплотную приблизились к... Ну, скажем, к высшему эшелону, к первому квартиру. это 100 ведущих университетов в этой части. Значительно улучшены позиции в дисциплине «Нефтегазовое дело». 51 место в мире и третье в России. Лингвистика – позиция 151-200. Математика – 251-300. Экономика и эконометрика – 301-350. Отметим, что Казанский университет представлен не только в 13 дисциплинах, но и в трех предметных областях. Искусство и гуманитарные науки, социализм. Науки и естественные науки. Была самая сложная и трудноуправляемая часть в этом рейтинге. Все, что было связано с академической репутацией. Вот наши инициативы по проведению специализированных форум, форумов Times Higher Education, а также в области педагогики, нефтегазового дела с привлечением ведущих консультантов, экспертов и компаний начали давать свои результаты. Диана Фарид News. Thank <music> you.